Банде Гуру Пада Дандам Бхактабин Досаман Нитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитам Нандо Сахудитам Си Нандо Нандо Нанг Бандирадика Чароно Дайям Гопи Жано Самаяуктам Ванча Калпотору вячко кипасинд вивачо, Патитаананг Пабуни Бхавишна вибью, о, Намо Шнавактипати Деви Саттаватойи Намаунама Нарайона Намаскита Нарунча Юнарутама Девингсара Сватингвасам Татуя Юмадира Санкхирта Нейкхишна Катупадеши Гаури Патраша Касанича Садану Бхакти Прамадакша Джагутбарна, Дейям Садапариха Бхабхагана Мавишта Тетхаспадам Сива Виринчанотам Сараням, Бетхат Тихам Панадава Аливавава Банде Бесфорджитаки Мапикопова Душва Дарши, Фурнана Рагара Сосагара Сару Морти, Сара Тиками Кадаки Кришна Чайтана Прахунитананда, Сихада Сиад дейтогада даро свасади Кришна Кришна Кришна Кришна Аджануламвитабужо канокаха буда то шанкитаной квиторо камала ютакшо вишамбару дижавару жугодхарма пало банде жагат приакару карунаа бхатару Харе Кришна Кришна Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам Харе Харе. Нама Сура Сурей Раванитох Ди Бхаванурупе нсадан нра калапам Гаури Ваги саджшо бадани, лакшмиер Хари Кришна Хари Кришна Кришна Рамрахамади каре. Ята тарарамулле се чанина типпантискандо таду фуjo пусака. Пранопаарасчея тендрия нам таттива сарва Пранопахарасча ятендрианам тативо сарвабархананам аччуте я. Годьягости поти сисила вакти сидханто сарасватигостами чакрпупадж. сарасвати. сказал, у нас лишь одна обязанность. We have one and a single duty that is это харибажан. никаких других обязанностей у нас нет. Кажется, что у нас столько ответственности, столько обязанностей в обществе. Обязанности перед сыном, у жены перед мужем, у мужа перед женой. Все это влияние майя, проделки майя. Это невидимые сети. У нас связывают веревки и все действуют в соответствии с их оковами. Прабхупат объясняет, что у нас в действительности одна обязанность — совершать Харибаджан. У нас не должно быть привязанности к материальным вещам. Но говорить об этом легко. Тем не менее, пока вы... Не достигнете абсолютной истины, вы не сможете избежать влияния Майя. Если вы не соприкоснетесь с абсолютной истиной, вы не сможете сами себя извлечь освободить от влияния Майя. Освободить от привязанности. Мы очарованы красотой, которая окружает нас, красотой этого мира, но мы сможем избавиться от привязанности к материальной красоте, когда мы увидим красоту божественную. В Гите сказано лишь увидев абсолютную красоту, нас перестанет привлекать красота материальная. Прабхупад написал статью о Гаудиа Госпитале, Гаудиа Больнице. В ней он говорит, что все мои пациенты, все те, кто присоединились к Гаудиамадху, кто приняли у него прибежище, являются пациентами. Но у каждого больного своя болезнь. Они не одинаковые. И, соответственно, для каждого нужно свое лекарство. Не всем одно и то же. В палате номер один лежит пациент, у которого желание больших денег и положение в обществе. Во второй палате лежит тот, кто очень привязан к женщинам. До тех пор, пока у вас не появится возможность соприкоснуться с высшей расой, с высшим вкусом. Вы будете привлечены грязью, грязными наслаждениями. Итак, в этой статье Прабхупад объясняет, что каждому пациенту должно быть лекарство в соответствии для каждого пациента должно быть лекарство в соответствии с его заболеванием. Киртан, джапа. Кто-то пожаловался в Прабхупаде, что вот этот э, преданный ведет себя неподобающим образом, его необходимо выгнать из Мадха. На это Прабхупад спросил, что вы сделаете, с больным. Если кто-то заболел, что вы сделаете с этим человеком? Мы отправим его в больницу, ответил человек. Хорошо, но здесь у нас есть больница. И если они будут принимать лекарства, не сегодня, так завтра они выздоровят. Это человек ответил Прохопаде, «Там на улице столько народу, может быть, мы всех сюда при, при, при, приведем». Прохопад говорит, «Да, я готов излечить всех, но они должны признать, что они пациенты, что они, что они больные, что они нуждаются в помощи». Чайтону Махапрабху приводит... Пример Санатани Гасвамия. В самом не получил правительство, у одного человека умер отец, и он не получил наследство отца, потому что сын не был дома. он Отец все раздал. Итак, этот человек явился, когда он при, приехал домой, он видел, что больше нет никакого наследства, и оно было раздано. И он стал плакать где-то в уединенном месте, там он встречался с Саду. Саду спросила, что ты плачешь. ответил, мой отец оставил тело. У меня не было дома. Но когда я вернулся, уже все, все его имущество было поделено между остальными членами семьи, а мне ничего не осталось. А саду ответил, «Ну что ж ты плачешь? Тебя ждет великое сокровище, но ты этого не знаешь». Отец не сказал, что он припас для тебя огромное сокровище. Этот человек очень удивился, захотел понять, о чем он говорит саду. Слушай внимательно, сказал он. Там, в лесу, в определенном месте, за этот клад. Этот клад для тебя. Этот человек уже приготовился бежать, но Саду сказал, не торопись. Там тебя могут подстерегать большие проблемы. Послушай внимательно, если ты пойдешь в сторону юга, пойдешь на юг, там ты встретишь Якшу. Якша это привидение. Очень-очень могучий. И он тебя убьет. если пойдешь на север, тебя там будет ждать питон, змея огромная тебя проглотит. На север пойдешь, там глухой лес. Где живут черные пчелы. Если ты их потревожишь, они закусают тебя до смерти. Пойдешь на запад? Лучше всего тебе идти на запад. То есть будет лучше, если ты вырышь тоннель. И по тоннелю доберешься до этого клада. Махапрабху рассказывал о Санатане. И тут он спрашивает, ты понял, Санатна, что я хотел этим сказать? Так вот, этот человек был обусловленный душой. А который рассказывал ему о кладе, был Ачарией который направляет нас, как нужно жить. Если мы пойдем по правильному пути, в конце концов, мы достигнем кришна Премы, обретем лотосный so, стопы Кришны. Эти наставления были для всех обусловленных душ. Нас ждут огромные сокровища, которые припосла для нас Гуру Варга, но мы никак не можем их получить, потому что у нас нет правильного направления. То есть, если есть кто-то, кто наставит нас, и мы будем в точности следовать этим наставлениям, мы, конечно же, обретем этот клад, эти сокровища. Сегодня я начал Харикатхус Шлоке и Шимад Бхагадам. Там говорится, что если вы поливаете корень дерева, это плодотворно, но если вы поливаете, льете воду на листья, на ветки, это бесполезно. Когда же вы поливаете корень, все дерево получает питание. Именно поэтому про говорит, что у нас лишь одна обязанность — поклоняться боговану Шри Кришне. В Виките приводится такая аналогия, что tree, весь мир может быть, можно сравнить с деревом. Like Корень, как мы видим здесь, как... Dream, растут деревья, то есть ствол внизу, ветки растут вверх. Но если посмотреть, как в действительности устроен мир, корень вверху. А творение представляет собой ветви дерева, а корень растет вверх. Like Нарджи yeah. Махараджи yeah. говорит, что если вы будете поливать корень дерева, питание будут получать все дерево, и ветви, и листья, не нужно лить воду отдельно на части дерева. Когда вы едите, вы едите ртом, вы не едите ушами, глазами. То есть если вы едите, когда вы едите, все, все ваше тело получает питание. Вы перевариваете прежде всего эту пищу которая поступает в ваше тело через рот сначала переваривание а потом извлечение витамин Точно так же, если вы будете поклоняться Ачюте Бхагавану Шри Кришне, все бесчисленные миры будут удовлетворены вашим поклонением. Нам не придется служить отдельно полубогам, предкам. Брамя Шанкаром. Поклонением Кришны, его удовлетворите всех. Представители нашей Гуруварги понимали, что обусловленные души не склонны совершать Харибаджан. Поэтому для того, чтобы вовлечь их. В предное служение они устраивали парикрамы, потому что на парикраме люди развивают терпение, когда они преодолевают большие расстояния. На парикраме необходимо смотреть на святые места, слушать харикатху, предлагать поклоны принимать просад. То есть практически все наши органы чувств задействованы в парикраме. Именно поэтому Дхама парикрама так эффективна, так плодотворна. Я уже сказал, что Дхама парикрама — это сам Балдауджи Махарадж. Если человек совершает парикраму, то он обретает милость махараджа Такой человек обретет Читбалу. В вот Падышамрите сказано, тот, кто слаб, не может совершать парикраму. Ah, простите, тот кто слаб не может совершать харибаджан кто такой слабый тот у кого нет чит баллы кто не обрел ее от ба Тот, тут слабость идет речь идет не о физической слабости конечно тело тоже должно быть здоровым Рупа, Санатана, Джива Гасвами, Пат, Гапала Бата Гасвами жили во Вриндаване и прикладывали много усилий для того, чтобы открыть места игр Кришны. Вчера я рассказывал, прежде я рассказывал о том, как нашли Мадан Махана, Мадан Гапала, и вчера а, Радага Виндаджа. Мы не можем совершить а, парикраму без санатной Госвами, Рупы Госвами, мы должны идти по, по их стопам. Когда Санатна Госвами жил на Паванасароваре, у него был там небольшой бажан кутир, я также там какое-то время жил, а Рупа Гасвами в то время жил в Теркадамбе. Все это находится на Нандаграмме. Пансаровара на северо-западе, а Таркадамба поодаль однажды Рупа Госвами Пады и Гасвами встретились. Санатан госвами пришел в Таркадамбу, чтобы встретиться с Рупой Госвами. Когда Рупа Госвами увидел, что Гуру Де ведет Саннатн Госвами, и Рупа Госвами захотел под вашим образом встретить Гуру, он хотел что-то приготовить, что-то особенное. Он разговаривал с Натаной Госвами, а в уме думал, что же приготовить. И он хотел, захотел приготовить сладкий рис, угостить с Госвами сладким рисом. Он размышлял, если бы у меня было молоко, рис и сахар, я бы приготовил замечательный сладкий рис для моего Натаной Госвами. Он просто в уме об этом размышлял, ничего не говорил. И между тем, пока не разговаривали, пришла маленькая девочка и принесла все, что необходимо. Все, что необходимо для Хира. Сказала, моя мама послала, чтобы ты чтобы сегодня приготовили. И Рупагасвами Рупа начал готовить, предложил Бхагавану, затем накормил. Санатна Госвами Пада. Когда Санатна принял этот просад, произошло какое-то чудо. Он сказал, я столько раз ел Параманьо, но это Параманьо что-то поразительное. Санатна Госвами сразу понял, что с вами захотел приготовить Параманию, и автоматически пришло все, что для этого необходимо. И Рупа Госвами сказал, как было на самом деле. «Да, я действительно думал об этом, и между тем сразу же пришла девочка, между тем, принесла все это, все, все необходимые продукты». с Госвами сказал, «Больше так не делай, потому что ты заставляешь Радхаране служить себе». Это она принесла. И много подобного происходило во Врадже. Еще одна история. Один саду жил в Нандаграме 35 лет. 35 лет он собирал цветы с разных лесов и приносил их в храм Нандабабы ежедневно с глубоким настроением служения. Спустя 35 лет он сказал, я он размышлял, я изо всех сил 35 лет старался служить Бхагавану, но Бхагаван не, не отвечает, поэтому лучше я оставлю это место, я прекращу это. Он уже приготовился уходить, но Бхагаван предстал перед ними и сказал, куда ты уходишь? Бхагаван пришел в образе маленького мальчика и сказал: если ты сейчас уйдешь, кто будет мне гирлянды приносить, кто будет цветочки собирать? То есть сам Кришна пришел, и таких случаев бесчисленное количество во врэндованиях. Поэтому мы должны знать, что Бхагаван ответит нам, если мы будем хорошо совершать баджан. Он определенно ответит внемлет нашему. Сонатон, а через getting information from one coward boy, that one is very uh, like hill, but not stone, not it is mud, mud, huge amount of mud there. вами so uh, мальчик рассказывал о том что тут неподалеку есть гома это особый холм где пасутся особого вида коровы. Одна прекрасная корова, у, у нее рога как-то трясут, точнее как-то не, не вплотную прикреплены к голове. То есть, когда она приходит на гоматила, она а гоматила. То есть это так называется корова, она ежедневно сама по себе дает молоко и уходит. Вот маленький мальчик рассказал о, об этом, об этой корове Санатане. Рупа Goswami. Рупа in the meantime he was Рупа и снатные господи пришли как раз вот на это место, где, где была эта корова, и стали копать, и от, откопали там божество Гавиндаджи. это божество установил Браджанабх. Так Говиндаджи достались под земли, повсюду распространилась новость об этом, стали сходиться люди, чтобы получить Божество. Рупага Пад совершил апсишеку, но встал вопрос, где будет находиться Божество. Соорудили какой-то небольшой храм, и там начали поклонение Божеству is the original glass. At the time of Dapar Yuga, Krishna, Krishna used to take Savana, Jogpit Mandir, like our Jogpit. Jogpit meaning, Jogmean plus, Jogmean plus, Jogmean plus and addition. So here Jogpit means, here Jogpit was discovered here. In the same Jogpit, every day, Йогапитх, который находится здесь, означает, когда все преданные собираются вместе и совершают служение. Йога переводится так, в особое время, в определенное время, преданные собираются в одном месте и совершают служение Бхагавану. Вот так называется значение йога-питха. На самом деле, йога-питха — это был дом Джоганха Мишля, но это йога-питха. А во Вриндаване йога-питха. Различных игр гопи собирались в одном месте. А йога майя не, не была видима. Она была... Храм йога Майи был закрыт, и он открывался всего лишь один раз в год. Как описывается в этом кирт, они все гопи собирались и оказывали служение Божественной Чте Говиндаджи. Как раз там, на этом месте, Гома Тила. Если вы пойдете туда, вы увидите там старый храм гавиндаджи Там большой изначальный храм Говинды находится на холме, куда нужно подниматься. Его установил царь Баратпура. наставление Рупы Госвами. Храм этот был очень высокий, очень высокий, а то что сейчас мы видим, это лишь часть его. Потому что мусульманский царь видел из Дели, находясь в Дели, видел какой-то свет. И он заинтересовался, что откуда свет исходит. Ему донесли, что на вершине Гавинда Мандира находится большой прагиб, то есть фитиль, огонь, лампада царь задался вопросом, сколько тонн ги они наливают в, этот, э, э, в эту лампаду, лампаду, так что она целый день и ночно горит. Узнав об этом, мусульманский царь решил снести храм. Когда Госвами узнали о планирующемся нападении этого царя, они решили спрятать Говиндаджа. Они отнесли его в Камьяван, Камван. Кам там уже были изначальные Гапинадх, то есть все три божества — Говинда, Гапинадх были как раз отнесены в это место. Там поблизости находится Вимала Саровара, Дармара Швидхи Штиркунда, Как раз там Ямараджа Махарадж в форме птицы пришел на встречу с Юдхиштирой, чтобы задавать ему вопросы. Вимала Кунда. Если вы туда отправитесь, вы там и найдете Говинда, Гапинат Мадна, Махана, божества и храмы, соответственно. Около Ранганатам есть Брама-кунда, там изначально Вринда-деви. Там so ее открыли, нашли. То есть изначально все божества были во Вриндаване, но из-за нападок мусульман служители этих божеств приняли решение отвозить их в Джайпур. Но временное служение осуществлялось в Камване. Несколько, на несколько дней было запланировано оставить там божества, а затем перевести в Джайпур. Но между тем... То есть в конце концов царь Джайпура и устроил пере перевозку этих божеств в Джайпур. Но между тем его во сне пришла Вринда Деви. Ты собираешься привести сюда Говинда Габинадха и Мадна Махана. Но я, Вринда Деви, я не оставлю Вриндавана. Поэтому оставь меня здесь. Меня зовут Вринда Деви. Я не собираюсь уходить из Вриндавана. Если вы отправитесь сегодня-завтра в Камван, вы сможете получить даршан изначальный в Риндадеве. Она так и не покинула эту землю. Гопинадху в действительности нашли впоследствии Гапинадхан нашли, сейчас там место Расастхали, но прежде его там не было. Расастхали на самом деле уже затоплено Ямуной. Ямуна находится, вот Ямуны на этом месте сейчас. На нашей Госвами взяли небольшое дерево с того места, Небольшой кусок дерева и посадили его так, что из этого кусочка дерева выросло, разрослось большое дерево. Сейчас там находится вамшиват. То есть изначально расастхали находится под водами Ямуны. Один великий преданный по имени Маду Пандит, который был учеником Гададхара Пандита. Кто-то, конечно, говорит, что Джана но в соответствии с документами он ученик Гададхара Пандиты. Он жил там, как абсолютно нишкинчина. У него не было ничего, он денный и ночно совершал баджан. Там, там был самадхи Мандир, Гададхара Пандита. Я тоже там какое-то время провел. Простите, Самадхи Мандир, Маду Пандита. Там он совершал баджан. Уединенный Бажан. Однажды к нему во сне пришел Гопинатх и сказал, Расастхали под водой. Пожалуйста, я там тоже под водой нахожусь, отыщи меня, достань меня. Матху Пандит со всеми Браджаваси. И в конце концов они нашли божество. Нашли божество, оно было очень высокое. Ему начали поклоняться. Гопинат мандир уже существовал, really, вот этот really, really. Большой, big, know, большой гопинат мандир из красного камня. Не знаю, были ли вы там. So Он находится около Гопешора мандира, где Гопинат Базар. Если вы Придите на Гапинат-базар и спросите кого-нибудь, где здесь старый Гапинат-мандир, вам покажет Большой храм построил один а, царь. Но изначальный храм, он маленький. И он до сих пор там, вы сможете увидеть его. Затем божества с маленького старого перенесли в большой. Но изначальные божества перенесли из Вриндавана в Джайпур. В Джайпуре также находятся божества Рада Говиндаджа, те самые, которые обнаружил Рупа Госвамипад. Сейчас они им служат там. И Гопинадх также в Джайпуре. Рядом с Джайпуром было одно особое место под названием Короли, Короли. И как раз там находится Мадан Мохан. Божество Джайдева Госвами, Рада Мадава. Вы слышали о Джайдеве и Госвами? Он написал Гита <реклама> Гавинду. Эти божества находятся в Джайпуре, но они на достаточно большом расстоянии от других божеств. Они находятся в храме под названием Радха Мадава. Итак, три главных божества Вриндауна были открыты, были откопаны, найдены, и из-за набегов мусульман для безопасности перенесены в Джайпур. Гупал Бхаттага с вами изначально из Южной Индии, Goswami, из Ширамгава. Когда Махапрабху отправился в Южную Индию, Bhatta, он встретился с Винката Бхаттой, с Тирумал они были в Рамануджа Сабардае, поклонялись Лакшми Нарайне, в Шрирангане. Шриранган это Вайкунха, Баума Вайкунха. Там они встретились с Махапрабу. И они попросили Махапрабху, уже наступает четвермассия, поэтому для тебя лучше будет, если ты останешься здесь. Махапрабху согласился, у него были на не то свои причины, и он жил у них. В то время Гопал -бата был маленьким. А Прабхаднанда Сарасвати Пад был Саньяси в Рамануджасом Но большинство людей утверждают, что якобы Прабхаднанда Сарасвати — это моевадское имя, поэтому он последователь Маевадия. Но мы знаем, что это совершенно не так. Мадендра Пурипат также принял Экадандо-саньясу, то есть это, по сути, Майвадская саньяса. Потому что в то время были такие правила. И Ишвара Пурипат, и Бравананда Барати. То есть кажется, что они саньяси, но в действительности это не так. Они, предан, они великие и преданные. Просто в то время существовали такие правила обычие. Когда саньяса была популярна, хотя три саньяса описана в Бхагаватам. Три Но Мадивендра Пурипат Ишпра Пурипат, все они приняли. Экаданду. Но это не говорит о том, что они санясь, что они Саньяс не что они маявади. И они... Один означает «предание телом, This умом и речью». Махапрабху также принял Экаданду, одну Данду. Он получил санилс от Кешава Бхарата. Так как Махапрабху, Махапрабху, верховный Господь, то, что он принял экаданду, для него э, она полностью оправдана. То есть экаданда означает Ахам Сми» Я есть Брама. То есть, если Махапрабху говорит о хампра, сми, про себя, это так и есть. Он есть верховная Речной... То есть, он есть единственный Господь. Когда обусловленная душа говорит такое, это неправильно, потому что обусловленная душа не может стать брамой. Брама бесконечен. Но Майвади. Почитают <решу> <"Нома, решу> так при встрече друг друга Это выражает такое почтение Ахам, Брама, <решу> 12-14 лет назад я написал книгу, где я хотел показать, что Сарасвати Пад и Пракашнанда Сарасвати не одна и та же личность. Я хотел предоставить много различных документов, что это две разные личности. В связи с этим было очень много споров. Так вот, Гапал Батта Гасвами был петель от роду, и у и ему выпал шанс массировать стопы Махапрабу. Махапрабу, как правило, принимал просад, Гопал Батта принимал остатки его пищи после того, как Махапрабу закончил таз, затем Махапрабу ложился отдыхать, и Гопал Батта начинал массировать его стопы. Махапрабу жил в их храме, в Радганатхамандире, совершал киртан, и они устраивали иштагоштхи. Преданные собирались вместе и обсуждали духовные темы. Махапрабу обсуждал духовные темы с Винкатабаты с. И сейчас There's существует много споров о том, что Прабхупадану Сарасвати и Пракашананда одна и та же личность. Но как говорил no Прахопат, это разные личности. Но эти, say, как правило, спор God подкрепляют God. тем, что якобы имя Майвадское, Пракашнанда Сарасвати, значит, он Майевадия. Но эти люди, те, кто спорят на эту тему, забывают, что после того, как Махапрабху принял саньясу, он сразу же, он отправился в Южную Индию. Сначала он пошел в Пури, а потом в Южную Индию, не в Северную. И уже там он как раз встретился с, с, со всеми этими преданными. И эта встреча изменила их сердца. Изначально все они были знаменитыми последователями Рамануджи Сампрадаи. Но благодаря общению с Махапрабху, они захотели поклоняться в линии Махапрабху. До да последних свои, своих дней. То есть Прабхакаданда Сарасвати еще долго полабаты первым отправился в камьяван отправился во Вриндаван и совершал там баджан до последних своих дней, прежде чем. Уйти из Ширианга, Махапрабху дал наставление Тирумал Батте и Винката Батте не женить их вот этого маленького мальчика Гапала Бату. Он сказал, пусть он подрастет, потом пусть он выучится, а потом он может идти во Вриндаван. Когда он станет достаточно зрел, он может идти во Вриндаван. И он потом пришел к Вриндаван, но важный момент, что изначально он его обучил Прабхаднады Сарасвати, но Прабхаднады Сарасвати был саньяси, и отсюда вытекает вопрос, как мог Прабхаднады Сарасвати Пат обучать Гапала Бату? то есть как можно жить приняв саньясу в до, дома то есть ребенок находился дома как можно было его so обучать один очень важный человек. он взял Его дом находится Но случается такие, случается такое, что, то есть один, к примеру, Браджаваси получил саньясу. То есть он Браджаваси изначально, woman, его семья была во Он получил саньясу и он просто жил, продолжил жить также во Вриндаване, но уже в другом месте. Правило таковы, что, получив саньясу, нельзя возвращаться домой, нельзя жить дома в прежнем месте. Но суть в том, что есть традиционные броджаваси, которые изначально уже жили во Врадже. И также шарирангам. Возможно, он получил саньясу, но то есть нет никаких документальных подтверждений тому, что он жил, продолжал жить дома после саньяса, после принятия саньяса. Но точно сказано, что Гапалбата Гасами получил образование от, от него. В он жил в храме, в Ширангам, если Бхагаван присутствует в, если сам Махапрабху жил в доме Винката Баты, то это уже и был Вриндаван. Для чего получают люди саньяса? Для того, чтобы достичь Бхагавана. Но если Бхагаван уже у тебя дома, тогда в таком случае а, жить там после принятия саньясы не, не является неправильным. То есть да, существует такое Но право, что нельзя после предела саняться и возвращаться домой. Но если там находится Бхагаван, объект поклонения, почему бы туда не вернуться? Так или иначе, фактом остается то, что Гапал Бхатагасвами был полностью обучен Прабхананда Сарасвати с самого начала до конца. Прабхаднанда Сарасвати был великим преданным и великим пандитом. Он обладал глубинными познаниями. Он был из семьи браманов и изначально вся семья обладала глубинным знанием, глубочайшим знанием. Браманический шнур он получил, Гапалбатна на получил от прабананды сарасвати. Запрещается, то есть невозможно начать изучение духовной науки без получения брахманического шнура. Это строгое правило. Духовное образование начинается лишь после получения брахманического шнура. Веды, Виданта, Упанишады можно изучать лишь после принятия браманического шнура. С пятилетнего возраста он обучался, поэтому в этом, то есть пять лет ему дали шнур. А шнур это вручение шнура, значит играет три мантры вручения. Но в кон... То есть он получил все мантры от Прабадхана до Сарасвати. Затем он пошел в Камьяван, в Камьяван, Камьяван, и долгое время совершал там баджан. Гопал Бхата подрос и, и тоже пришел туда. Тем не менее, баджан-кутир Гопал Бхата находится на Раддара Мангира во Вриндаване. Есть еще один особый а баджан кутир, о котором мало кто знает. В Санкете. О Санкете я буду рассказывать сейчас еще раз, только прикоснемся сегодня к этому. Вы знаете Варшану там живет Тарадхарани. Если вы обойдете всю Варшану, завершите там парикрама, а затем пойдите в сторону Нандаграма, там около 8-10 километров, и между Варшаной и Нандаграммом находится Санкет. Это очень особое место. Там есть Бажан Кутир Гопала Батагасвами. Санкет означает указание, то есть предупреждение, Кришна играет на флейте и дает знак тем самым Радхаране, что я здесь. Так вот, вот этот знак, этот призыв Радх... Кришны и означает Санкет. Итак, у Гопалбата там также Баженкутер. До последней... Последнего своего дня он жил во Врадже. То есть практически все время прошел, про, провел на Радараман Гире. Об этом мы поговорим завтра. О том, как он обнаружил Радарамана, как сам Радараман проявился из шалаграма посреди ночи. Итак, Гопал Бата Госвами открыл Радарамана Гопинатх Маду-пандит. Божество Говиндаджи было открыто, обнаружено Рупой Госвами-падом, Мадан Махан Санатаной Госвами-падом. еще много божеств, завтра мы продолжим разговор об этом. Мы должны слушать, и это своего рода путешествие.